ты ждешь от поездки? А, даже не знаю. Когда-нибудь был в Крыму в Артеке? Нет, ни разу. А в других лагерях? В других лагерях был, и уверен, там будет совсем другое что-нибудь. Абсолютно. Чего ты ожидаешь? я ожидаю интересные программы в лагере. с другими ребятами, даже подбор ребят обещает быть очень интересным. Когда ему добылось приезжать раньше в такие лагеря? А, нет, это моя первая, поездка, моя первая поездка в лагерь. Что ты ждешь на этой поездки? Ну, я жду новых эмоций и опыта. Для меня это вот связано с родителями, потому что у меня родители познакомились меня, родители, что у меня в кому. Романтика кто-то такое. Ждешь романтики? Ну да. Романтических свиданий, девушек? Ну, Понятно. А ты живешь здесь много лет? Ну, уже три года. Три года. И как ты смотришь на эту поездку? Для меня это, в первую очередь, опыт, потому что я уже в лагере не ездил около 6 лет. Думал, что можно, и хочу повторить свои ощущения, которые были в моем детстве. Будет какая-то специальная программа, космическая встреча с космонавтами, какие-то модели, 3D-модели и тому подобное. Тебя это интересует? Да, меня это интересует, особенно 3D-моделирование, потому что, я думаю, все-таки большая часть нашей деятельности связана именно с компьютерами. Нам нужно больше узнавать о разных программах, разных направлениях. И 3D-моделирование действительно поможет нам у тебя есть опыт работы с 3 d Да, я перед поездкой в лагерь, включил пару программ, по типу 3ds Max и более простой. Смог создать какие-то модели? Да, даже в обычной программе с 3 я бы выбрал свою квартиру. Как тебя зовут? Ника. Ника, Вот ты идешь в Артек, что ты ждешь от Артек? Ну, я в первую очередь жду чего-то нового, какие-то новые впечатления, эмоции. Чтобы было все вспоминающееся, потому что все очень хорошо о нем знают, а потом мы самый лучший лагерь. Поэтому я хочу туда попасть и посмотреть, что там есть на самом деле. А у тебя есть какой-то опыт поездок в лагеря? Ты где-то бывала раньше или нет? Да, я бывала на Гезисе. Там есть один мой любимый лагерь, в котором я попала три раза. Вот. И, ну, я в лагерях была, но вот этот очень хотела попасть. вот появилась такая вот в лагере будут какие-то специальные программы, например, 3D-моделирование, там встретишься с космонавтами, что-то еще такое. Ты к этому готовилась? как есть какой-то опыт общения? Ну, я пыталась изучить некоторые 3D-программы, а, ну, немного обладеваемые, и думаю, что там смогу научиться более обширно. С космонавтами хочешь встречаться? Ну, да, было бы интересно. А вообще космос интересует или нет? Сама астрономия, скорее, не очень, а так в общих чердаках, я думаю, это очень интересно будет. Хотела бы слетать? Ну, раньше думала об этом. Бы нет, а? А сейчас? Ну, сейчас это, скорее, больше мечтать, чем цель. Спасибо. Привет! Как тебя зовут? Антоник. Э, вот ты идешь в эту поездку, что ты ждешь от нее? Жду много, надеюсь, намного. Например? Ну... Но... Я надеюсь на то, что я очень много, что я буду хорошо в время, найду новых друзей. Тебе интересна сам, сама поездка, само место? Да. Сам Крым. Крым. Да, сам Крым мне интересен. Раньше была в Крыму? Нет, раньше не была, но всегда хотела попасть. А где ты была в других лагерях? Э -э только в Греции. Да. Но мне кажется, это не то. Крыму, в, в Крыму будет другое? Трёму ну, будет другое. Я думаю да. Мне мама много рассказывала, но я мне кажется, это будет совсем другое. И сюда смотрим. Чи. А в лагерях был раньше? А в лагере? Нет. Нет. То есть это будет твоя первая поездка общения с сверстниками такого духа, да? Да. И что ты ждешь от этой поездки? Ну, многого, и много друзей, ну и посмотрим. А какие-то личные увлечения, которые ты хочешь реализовать в этом лагере? Наверное, баскетбол. Хочу Убрать, продолжить. И вот это. Вот ты будешь учиться 21 день по русской программе. Это будет похожая программа с тем, что ты здесь учился, или другая? Думаю, другая. И... не боишься этого? Нет. нет. То есть все нормально, да? <свеч> да. тебя друзья Ты говоришь, у тебя много друзей в России. Ты с ними встретишься в этом лагере с кем-то или нет? Думаю, что нет. Юга. Но тем не менее надеешься, да? Да. <свеч> тебя зовут? Меня зовут Афина Стринцова. А, ты куда едешь? Я еду в лагерь в Крым, в который находится в Северо. -Перок. А где он находится, этот лагерь? Ну, лагерь, лагерь находится в Крыму, на полуострове. Правильно. А где он находится? На каком берегу каком море? Э -э черном. Черного. А какая гора находится рядышком с, с артеком? Ну, там есть гора. Правильно, есть, есть гора... значит, ты знаешь, куда едешь? Ну да. Ты была когда-то раньше в Крыму? Ну, я вот в, тем летом была, уже ездила в Крым к своим друзьям, у нас там есть друзья, вот, и я ездила туда, навещала. Ты была в других лагерях в Крыму? Нет, ни разу. Нет, ни разу. А твои друзья? Ни разу. То есть, идешь в Артек, без, там твои друзья только те, которые с тобой сюда ну, сейчас да. едут, правильно? Да, только те. А ты надеешься там найти новых друзей? Да, это ну, одна из моих целей. Я хочу познакомиться с многими другими друзьями, иметь многих новых друзей, все было все хорошо. И что, за впечатлениями или за чем-то конкретным? Да нет, за впечатлениями, за новыми друзьями. В основном это. А что ты хочешь узнать там нового? Ой, я даже не знаю, наверное, ну, узнать саму культуру Крыма лучше, потому что я этим летом ездила, прямо так и не так до конца и не рассмотрела сам этот достопримечательность и все такое. Вот, И может быть, ну в основном это дружба. Вот, ты, наверное, в курсе, там будут какие-то специальные программы. Это встреча с космонавтами, создание каких-то моделей, космические корабли ну, там да, и тому подобное. Да. С этим знакомы или нет? Нет, ни разу Тебе раз... это я интересно? Раз, да, мне очень интересно. и Я первый раз об этом узнала даже. Я очень удивилась, что там будет такое. и Сразу же сказала, да, то, что я очень хочу туда. Хочешь полететь в космос? Ну, раньше я хотела, но сейчас, если честно, не очень. Не очень? Да. Почему? Ну как-то уже интерес пропал, не знаю даже почему. Позрослела? Ну да, может быть даже из-за этого. Кто из вас хочет полететь в космос? Все? Нет, нет, нет не все. Нет. Я уже некоторых спрашивал, не хотят. Нет, нет, нет, нет. нет. Все приземленные стали, да? А вы знаете, ваше поколение вашего возраста, так, лет так 40, 35, 40 назад, все хотели полететь в космос. Тогда вот у ваших родителей спросить, наверное. Вы все хотели быть да? А Вы не хотите? Как вы думаете, почему? Да, Мараша такая эпоха космическая. Это пассивное створение космоса. Уже нету романтики в этом. Это не так активно сейчас пропагандируется и.. Раньше в космосе полеты это было нечто особенное, которое доставали с единицами. Сейчас постоянно капюльские экспедиции, уже в космосе практически отставили, в котором поэтому, ну, уже идти не так. А вы не думаете, потому что все такие, как вы, молодые, тоже уже романтику потеряли какую-то? И думаете о том приземленно, Например, поиграть на компьютере, посадить с телефоном? Это Ну, а, кто будет, да, а кто раз будет открывать новые миры, а? разные поколения, разные интересы. Разные. Раньше он, хотели все в космос летать, там кем-то стать, а сейчас все задумываются о своей личной карьере, все стремятся к самосовершенствованию и уже как обладают. А самосовершенствование в каком виде ты видишь? Кто, например, для себя конкретно лично? Вот, самообразование, добиться высокой карьеры, результатов, куда-то поступить. Раньше же профессиональные другие были. Хорошо, ты поступил, ты выучился. Что дальше? Дальше строить свою жизнь. Хорошо, построил жизнь. Ты хочешь чего-то добиться в этой жизни? Карьерная лестница, высокое положение, стать богатым. Так. А что дальше? Добиться какой-то цели. Самореализация, вопрос самореализации. Тебя волнует или не волнует? Надо жить своей мечтой, но все равно. Есть в жизни другие вещи. Я здесь. А кто с вас хотел полететь в космос в молодости? Конечно. Я из Визога Да. Мы все мальчишки хотели. Вот дети сейчас не хотят. Вы когда-то хотели полететь в космос или нет? Я хотел. Я сейчас что мой сын пойдет на это лагерь, на этот лагерь. Я желаю, что все будет хорошо, все будет в порядке. Они будут обратно, мудрее, чем они были. А дети говорят, мы не хотим лететь в космос, мы хотим строить свою жизнь на Земле. Но космос, я хочу космос, чтобы видеть Земля по... По... Внизу. внизу, как красота, как, крас, как красивая. Вы романтик, дети, дети уже прагматики стали, Но, э, не романтики. Будут романтики. Будут, да. Будут делать их Значит, возраст не пришел. Или возраст не пришел, или уже переросли это у детей. Они возраст, говорят, что возраст не пришел, да. да не пришел. Понятно. Возраст. Спасибо. Я снимаю, что все хорошо. Они спокойно прилетели и But... улетели. Yeah. Что родители пожелают своим детям в поездке? Удачи. И интересно Удачи, приземлиться. Приземлиться, Удачи? да чтобы мы меньше переживали. Только... Ну, хорошо отдохнуть, конечно. А, наверное, что самое главное, самое правильно? Это <связь> а мы не сомневаемся. Отдохнуть, отдохнуть, а отдохнуть. Ну очень что, это не та не научились. <связь> Нет, и проявить прояви себя, научиться 3D моделированию. Да, обязательно. Привести какие-то грамотные достижения, <связь> порадоваться родителей. И, может быть, <связь> приобрести новых друзей. Приобрести <связь> новые знания. <Да>. <связь> Оксана, что ты пожелаешь своей дочке в дороге? Я своей дочке пожелаю... Я завидую своей дочке, Я хочу быть на ее месте. Я всю возьмите жизнь мечтала нас, поехать девочки, а, в Артек. Берите нас в следующий раз, Надежда Василия. Главное, чтобы они взяли и привезли из Артека не только знания, но и дружбу из других общение. стран, общение, коммуникативные навыки привили. Вообще поняли, что такое космос, да, ведь будет встреча и а, прямая трансляция, связь с космонавтом а, на, на, на орбите, да. Поэтому, а, наверное, тот багаж, который они получат в этом путешествии, это останется на всю жизнь. И наверняка они будут советовать любому и каждому поехать тоже в Артек. И на следующий год мы обязательно организуем снова такую поездку. Отлично.